Всем привет, с вами лорд Альтаир. Надо приветствовать по-другому. Всем дискорд, с вами лорд Альтаир. Сегодня я буду делать на приобретенные мной фигурки. В этом году, недавно. Две по Майдл Пони од и один чужой. В прошлый раз я уже делал обзор на фигурки Майдл Пони. Правда, я закрыл, он еще бесполезный. Тут будет более лучше, тут и качество окей. Лучше будет... Так, с чего бы начать? Так, давайте пойдем в таком порядке. Сначала обзор на Apple Jack, потом чужой, потом уже Twilight Tempest. Окей. Итак. Поехали. Apple Jack из серии из фильма Майтлпони The Movie 2017 года. Так что они нужно сказать? Только внешний вид. В набор входит сама Apple Jack в пиратск... пиратском снаряжении, Пропеллер. Как у Карлсона. Да, виношип Рэбл даже на Apple Jack на что-то повлиял. Это когда даже земным поням пределы вот эти крылья. Тоже странновато. Так, рассмотрим отдельно поняну. понину. Итак, что мы видим? так, автофокусировка хромает так не так автофокусировка хромает итак, у нас имеется пони, с разумеется нарисованной маркой. хорошо, что они не позабыли ее нарисовать, даже под одеждой, которая вообще ее скрывает, имеется меч который снимается, меч то есть Шляпа тоже снимается, но я снимать ее не буду, потом ее фиг наденешь. Двигаются все детали голова, лапы, копыта Задние лапы двигаются обычным способом по две, передние со сгибом. А ее летательном аппарате. Обыкненный пропеллер. Приводит движение, крылья от этого толк если либо крылья с пропеллером ладно нажимая на эту штуку можно делать будто она летает так надеть вот это на место отличная панина. я разумеется покупал со скидкой в детском мире киберпонедельник ссылку на покупку в описании кино я думаю, это все, что они могут сказать. Коробка не сохранилась, ее выбросили. Но так сойдет. Следующий. По списку. Чужой. Ксиноморф из фильма Чужой завет. Получивший не самые лучшие рейтинги среди фильмов о чужих. Прометей, кстати, был получше. Но сама фигурка отличная. Фирма Нека. От больше 17 лет, но при этом не младше трех. Хотя я не знаю, че, зачем такое ограничение. Короче, тут что-то надо... Хотя он называется, именно этот Чужой называется протоморф, а не ксеноморф. Потому что в фильме Чужой были два, Неоморф и протоморф. Неоморф это беленький такой, а это протоморф. Открываем. Конечно, я тоже открывал. Но давайте еще раз. Так, внутри коробки имеется у нас такая картинка с яйцом. Так, сам чужой. Вытаскиваем. Вот. Такой чужик. Так. У него сгибается много конечностей. Так. Конечности достаточно... Хлипкие, для того, чтобы он вообще стоял и не падал. Но никто не говорил, что нельзя его поставить об а какой-нибудь предмет. Можно, конечно, купить подставку от, от неки Из-за из их жадности, конечно, подставки придется покупать отдельно от фигурки. Так, дальше. Двойной рот тоже имеется. Так, к слову о, о челюсти. Вот тут видно, что челюсть такая ровная, вот. Ровная такая. Это что? У него верхняя челюсть вылезает. Ладно, это же Неки. Что с них можно взять? Так, у нас имеется гибкий хвостик. Блестящая голова, как у всех чужих. Хотя с немного такими трещинками. Это же Неки. Сама фигурка высокодетализированная. Как и коллекционная, как и просто играть с ней в солдатиков тоже можно. Тоже достаточно хорошо подходит. Прочная достаточно выглядит. Да и ломаться в ней уже нечему. Так что, как коллекционная, и как просто поиграться с ней очень хорошо пойдет. Хищник у меня... А, у меня фигурка хищника, если кто смотрел старый обзор, который уже закрыт Была фигурка хищника, правда была съедена с собакой Но неважно, прожила она долго Итак, чужой обзор можно и оставить Так Как-нибудь так Так, чуж... чужой прошел у нас чужого оценили. Следующее. Вот финальная... Финал. Финальная фигурка. Это Tempest против Твайлайт. Заметьте, не неискрка Twilight. Итак, у нас тут... Это... Она идет как коллекционная фигурка, так что с ней поиграется, Деталь не отсоединяется, как у любой серии Guardians of Harmony. Любой из этой серии... Фигурки не отсоединяются. Так что мы видим? Тут стоит у нас Темпас, который стреляет луч... Луч... лучом энергии, над которым. от которого отскакивает Twilight, который выпускает более слабенький удар энергии. Несмотря на то, что этой сцены вообще никак не было показано в фильме. На этой сцены нету. Но ну, вроде бы на каком-то концепт-арте она была. Что у нас тут из подвижных деталей? Хвост Темпост и крылья. И все. Там... Размер по ней всех одинаковый из этой серии. Вообще Hasbro сейчас делает одинаково всех размеров по ней, чтобы они подходили друг к другу. Они. Конечно, есть крупные версии, варианты, но это исключение. Так, что у нас имеется? Так, у нас тут имеется туалет с нарисованной кьюти-маркой слева. Посмотрим, что с другой стороны. С другой стороны кьюти-марки вообще не наблюдается, да и выглядит как-то с этой стороны слегка убого. Явно, что сделано, что, и, что только с этой стороны можно поставить, а с другой как-то не подумали. Если кому-то захочется поставить с другой стороны, нет, уж позвольте ставьте так. Качество лучше, чем Селестия, которая у меня была. Точнее, стоп, была. Она у меня и до сих пор есть, Селестия. У нее вообще там Кьюти Марк порезанная. Само Селестия порезанная. Из нормальных фигурок из этой серии Guardians of Harmony. У меня только Nightmare Moon да Дискорд нормальные вышли. Я думаю, на этом все, Десятиминутный обзорчик прошел, Так как я не очень умею обзоры делать на фигурки что могу сказать о качестве? Качество детализ... детализировано отлично. Все прокрашено идеально. Глаза все радует. Что у Apple Applejack, что у Tempest против Twilight, что у Xenomorph, протоморфа. Значит, ты запутаешься с ними. Качество высокое. Ссылку на покупку и Xinamorpha и Twilight против Tempest тоже будет. Так, стоит ли заканчивать обзор на этом или еще что-нибудь? Хотя... Хотя, знаете, я сейчас покажу, как она без шляпы выглядит. Это только время. Во! Скан выйдет без шляпы. Хотя, че ж там она не снимается? без шляпы а стоп не полтор я вообще можно все так вообще можно снять ну не полностью но по крайней мере что-то с ней снять то можно вот он вот Apple Jack. напялим ее одежду назад Так, так, это будет сложнее, чем я думал. Давай. Ух. Ух. Шляпу... Тоже будет сложно надеть, вот так и меч саблю. Все на этом я заканчиваю обзор. С вами был лорд Альтаир. И, надеюсь, будущие обзоры будут гораздо лучше и длиннее. А не как сейчас. Сказал пару слов и болтаю чепуху. Ладно. Так, думаю, так, возьмём-ка телефончик, с которого я записываю, и детально покажу все фигурки со всех сторон. С вами был Лорд Альтаир. Всем пока!